Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рей, мы продолжаем играть Снэп от Марвел Поехали Сразу же начнем с поединков Так, поиск противника Блин, надо было мне эти, наверное, забрать Джалфал Или Джулфал Не имеет значения Так, что у нас там за первая локация После третьего хода На сторону проигрывающего Ага, добавляется глыба. Добавляется какая-то несчастная глыба. Так, у разырных здесь карт есть 25% шанса на уничтожение. Пропустим пока, опять же. Третий ход. Он выжидает. Карта здесь получает плюс 5 к силе. Ой-ка, я вот так вот сделаю. Вот так вот э -э Что там? Это на... А, при, при раскрытии, друзья мои При раскрытии Давай так сделаем Джубили Ох ты Ох ты сейчас мы эту карту будем уничтожать с тобой. Вот так вот. Ага, ага. Так снепнуться наверное, надо. Санспот. Круто же. Круто, ребята. И теперь мы еще сделаем. Фу -фу -фу -фу. Давай так. Ай-яй-яй. <свист> так, ну что, получается, выигрываем мы, ребята. Преимущество в очках у нас. Поэтому соси песос, я тебе так скажу. Отсос Петрович. <свист> <свист> Ай, сосунок. Еще губа нам... Губа, <свист> еще молоко на губах не обсохло. А уже просит такие штуки отлично ребят все у нас получается пока хорошо мы даже получили ранг так и вот здесь вот я забыл кредиты подобрать да-да-да-да кредиты так кто у нас понятно это лисица новая стригрон эту карту нельзя прикрепить Так, 50 кредитов я забрал Так э, Что нам тут дадут На Прокачку Морду все никак не дадут Прокачать мне Все никак не дадут его прокачать М -м -м. О Давай родной А я Вонга взял второго от в колоду или нет? Я вот не помню, если честно, ребят 10 бустеров на Мантис Такое себе удовольствие Это Мантис Так, сезонный пропуск Что нам дают? 100 кредитов сверху Блин, это все закрыто, закрыто, ребята Да, это все нам недоступно пока Что такое стрэнг Блин, не посмотреть самое что обидное Что за стрэнгон? Стэгрон, стэггон. Так, а закри или а закрай? Блин, чё потасует скалу в каждую колоду? Опа, хелла! Я немножко не допетрил. откуда у меня хело взялась. Если вы разыграете карту с баллой за сумму 3 или 4, она перемещается сюда. Ага. Давай так сделаем. Ну, допустим. Так, дальше что? Санспот. Надо его удалять, ребятушки. Санспота надо удалять. кого-то там и кого же там взял понятно я тебе прекрасно понял я тебе прекрасно понял мы сейчас сломаем да Мы сломаем сейчас здесь. Кайф ему. Все. Ага. И сюда. Правда, себе тоже кайфолом сделаем. Итак, последний ход у нас ребят. Ну что, я могу Хэллу поставить? Или же могу сделать вот так Единственный вопрос Куда прыгнет пантера? Сюда Но мы выиграли, ребята По всем, по всем параметрам Так что пускай Гуляет Пускай гуляет парнишка Это хорошо все-таки, что я Хелл не стал ставить Нормально сработало у нас. Так, какое там задание выполнили? Ага. Двенадцатый ранг. Еще задание. Глава первая закончена. Животные к бою. Сезонный пропуск, дай мне глянуть. Дай мне, пожалуйста, глянуть сезонный пропуск. О. 200 кредитов, друзья мои. А у меня 14 ранг. Почему-то не дают. Почему не дают. И я не знаю. Так, ну, зато знаю, что нам можно улучшить 10 карт. Наверное, одна из этих карт была Мантис. Почему-то мне так кажется. Оу шанна а шанна что на даже не успел прочитать что делает шанна а еще можно ее черкнуть 3D. фри так добавлять случайно как раз базовой стоимостью один на каждую локацию На каждую локацию Так, и еще так Опа Отлично То есть дудки, да? Все-таки ничего не дали мне Ну вы жмоты, а Там что, обновление скоро будет, да? Написали Что, ждите обновление в ближайшее время P9C PDC Скажем так, я наверное пока пропущу ход. Если вы загрузите здесь карту, добавляет ее копию на другую локацию. присмотри-ка на другую локацию. Так, вы тяньте, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! -ой. Блин, горелый. Пропущу ход. Так, обменяемся <с> руками. В начале шестого хода. А сует... Ага. Ломаем. Ломаем, ребята, лица. Сделаю... Как лучше сделать-то? Наверное, так вот все-таки. Шторм. Полицей, да я так делаю. А потом у меня только, ребят, магнит, магнето. Тимик отступил Жаль Жаль, друзья мои Но зато я получил 15 ранг Я просто хотел посмотреть, как бы это все вышло Ох ты, я ж 5 заданий сразу выполнил Ага 16 ранг Ну, не, не ранг, а этот Еще тысячи. Опа Нормально Три пропуска Это получается 100 золота а, на... Подожди, нет, нет, нет, нет, нет нет. Ага, 15 бустеров на карателя И еще 100 кредитов сверху Так -с. Я смогу себе прокачать Сейчас, подожди, секунду Могу и буду анимированная рамка белая тигрица ультра редкая Ну Да конечно 400 жетонов ребят просто 400 жетонов которые мне как бы мне от них не ни холодно ни жарко вот веришь нет улучшить карту получить бустеры и уничтожить карты Ну давай отличные ежедневочки Мало то, что отличные женевки, так мы еще и круто идем. Закончим ход пока. Худ. Ну что там забречало? Так, с наибольшей силой. Да я пока не буду ничего делать, ребят. С наибольшей силой. Ломаем? заблокировать или что? Это же... А, уничтожении Давай сделаем так, фиг с ним. То есть, вначале мы сделаем немножко по-другому. Так и вот так. Этого Димона уберем отсюда, да? Уже один шесть, один Йонду, Дума порезала, гад. Так, при раскрытии. Что мне с ним сделать? наверное, сделаю так И вот так И последний у нас ход Так вот сделаю да и хорош снэпну еще ничья? нет а, я победил хе хе -хей. думал, смертушка ему поможет А хо не хо-хо, смертушка тебе не помогла Щеглозадый Будешь знать На кого батон крошить Да, друзья мои Я поехал дальше Я поехал дальше Так, ну что у нас тут Агент 13 Давай сюда поставим Так, постоянно Никто не может разыгрывать карту, которая стоит четыре, пять или шесть в этой локации. Карта здесь получает плюс один к силе. Ага, ты-ты-ты ты ты. корк стандартная фигня стандартная фигня стандартная фигня давай так сделаем дебри И последний ход у нас, друзья мои. Так, подожди-ка, вот здесь вот. Так вот я сделаю. Ну, и все, последний ход, друзья, мои последний ход. Давай. Раз. И дваз Скорпион Кто там у тебя еще? <свеч> <свеч> ну и все Good bye, my friend Good bye, юшки Щеглазадый я ну че думал. Я пришел сюда, ребят, не в бирюльке играть. Так. Опа, она еще 100 кредитов, 10 золота. Отлично. И тут. Вау, 20. Нифига себе, ребят, как мы продвигаемся с вами. Прям со скоростью света, я тебе так скажу. Так, что мы можем улучшить что-то можем да улучшить можем улучшить гоблина Хоп гоблина можем улучшить песочного человечка халка что ли можем улучшить можем но Халк, это как бы не мое, ребят Сейчас, вот в данной мете Это не мое Давай ходу Нет, наверное лучше песочного человечка Блестящий логотип Опа, нам хватит, да? Хватит Ну-ка, в первую очередь сюда Оу, после того, как вы разыграете здесь карту Заменяет ее на карту из вашей колоды Один раз заход. ход и Баки Барнс А что за Баки Барнс? Вот я, ребят, не помню, кто такой Баки Барнс Если честно Улучшить карты, и получить бустеры А что... Подожди, получить бустеры А, ну бустеры это я понял Сотку Калом. Калум, ребята. От слова кал. Ч несу, а? Так, ночной змей выполз. Так, на перемещалках, что ли, будет? Добавлять случайную ка. Может жаль проигрывающего игрока. Давай так сделаем. Космос ставишь и потом вот этого Максимуса И все, ребят Знал, что ли, у птырок Что у меня там будет, да? Ваш противник берет две карты Потом поставлю 3.7, да и все, и разнесем тут их в хламину всех. Как считаешь? А можем сделать даже еще круче, ребят, подставу им. Вот так вот. Смотри, такое оба, а тут такой ему облом. А ему такой тут облом. И последний ход, ребята. Последний ход. Так, я сделаю. Кого он сюда поставит, я не знаю, ребят Плаща <свист> Плаща Ну это как так надо было, ребят, сыграть, а? Все <свист> <свист> <свист> <свист> Вообще, вообще Он решил смешать колоду Перемещений И это, Но ну это Как по мне, ребят, вы видели прекрасно, что это не работает если ты работаешь на перемещениях, берешь Клоду то ты будь добр на перемещениях и играй С какого перепуга ты набрал там Вшивых всяких, я не знаю, бусурманов каких-то Ой, не знаю Что он там рассчитывал Ага Здесь не работают постоянные эффекты. Если вы разгрызете здесь карту, добавляет вам в руку карту Страж. Чего у нее там за карта? Предоскрите, если бы... ага угу. Способность, да? Что там у тебя за карта? ха Эй. А так вот сделаю я. Подожди. Она же постоянно эффект убирает. Нет, нет, нет, нет, вот сюда. Ай. Да так сделаем. Ага, заблокировал, да? <Restaurant> ну и все На этом песенка ваша спета, сударь Такой деловой <сос> Поставил Заблокировал такой, на, говорите Заб Заблокировал Бл Блокиратор Фигов Давай дальше ехать. Ничего не получилось у него, конечно, друзья мои. Какой там заблокировать он меня захотел? Он Самуэль. Самуэль, наверное, будет у нас последним на сегодня. Ну, давай так сделаем. Йонду. Плохо, друзья мои, плохо. О, превращается в карту Халк. Это вещь хорошая, ребята. Замечательно просто. Так, Корнейджи сейчас вызовет, да? Наверное. Угу. Так, что дальше делаем? Так, наверное, поставить надо. Пу -пу -пум -пум. Надеюсь, у него Шанг-Чи нету здесь. Так, ну что у нас там получается? Эхе-хе-хе-хе. <вух> так, подожди, у нее тут сделка есть сделка. Погнали. Сделка есть сделка, друзья мои. Да, проиграл я, наверное, друзья. Почему? Потому что у него две локации заняты, а у меня одна. Ну что ж, тогда отыгрываемся. Я думал, это будет последний бой, но надо отыграться обязательно Да К тому же мы еще и задание выполнили Так э, Здесь у нас Вот так идет И еще и тут Хорошо идем, ребят Хорошо идем, как детки в школу Так, еще 15 бустеров на Халкбастера Так, ну что, поехали Ой, играть, играть, играть Последний поединочек сыграем Не, если он будет выигрышным, конечно Пармокс Лучше бы мне, конечно, там думаешь Да видишь, он мне выбил этого Вонга мне уничтожил К сожалению, добавляй сюда Давай добавляй Карту Страж Космос ставит Халбастер А мне? <связь> серьезно сейчас? Ты сейчас вот это все серьезно? Да... А как же мне с Думом-то быть, ребят? Как бы это, вот это вот Меня вообще нисколько не интересовалось честно. Я даже не думал туда ставить Чего-то Заведомо уже прогрошенная локация Он взял туда своего этого Хмырёныша поставил Его, конечно, дело, но Или он думал, я буду до последнего там бороться? Нет Я бы не стал бы там, конечно, бороться а ну, не стоило просто целую локу спасать от чего? От проигрыша? Причем заведомого Ну что, ребята, берем 8 Анимированная рамка Анимated. Ультра редкая Ну Но... Так, 50 кредитов, как с куста Плюс 10 бустеров на что? На Вонга вот, вот это вот уже хорошо, ребят На Вонга это да так, и последний поединочек Последний, ребят Тот поединок был отыгрышем, отыгрышем. А сейчас будет уже Такой Запрессованный Баламет Баламут, ему, я а не баломет Мне, как всегда, с картами везет, как утопнику. Так, после каждого хода получает плюс один к силе Неплохо Странно немножко, конечно, ладно А я сюда так делаю Что же он хочет сделать? Но. Покажу, какая здесь может быть только одна карта Тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю. Но, А это постоянный эффект? Постоянный, ребят. Надо будет... Давай сделаем так, наверное, и, и вот так. ту ту, -ту, -ту, -ту. ой а что такое? Перескрыть что уничтожать все другие локации Если это единственная карта здесь Эх, щегол Щегол, друзья мои По-другому его и не назвать Сдался сосунок Ну что, друзья мои Как я и обещал, это был закрепительный поединок А я с вами на этом закругляюсь Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков